Меня зовут Верещагин Александр, я делал операцию Смайл в клинике Доктора Ишиновой. Операция прошла быстро, даже быстрее, чем я думал. Никаких неприятных ощущений во время операции не было. Самое неприятное, наверное, это когда просто расширяют глаз. Вот. После операции тоже никаких неприятных ощущений не было. Через 2-3 часа я уже смотрел дома футбол к телевизору, без очков, без контактных линз. Вот сейчас проверил зрение 150 процентов, эм, все супер.